Всем здравствуйте, всем отличной недели, хорошего настроения, доброе утро, кто меня смотрит с утра, добрый день, либо добрый вечер. Возможно, кому-то и доброй ночи. Как ваши дела? Все ли у вас? Хорошо. А сегодня мы с вами посмотрим расклад в потоке, которые многие любят. Дальше так. Убирайте позиции. Помню, месяц назад у меня спрашивал Александр, да, Александр Невский. Александр, для вас этот расклад, или когда вы уже будете делать потоки? Я знаю, что есть некоторые люди, которые, которым этот расклад нравится. Ну, раз нравится, значит сделаем. Итак, определились, надеюсь, с позициями. Вот, давайте приступим. Отодвигаем. Позиция номер один. Голубенький кайш. О чем здесь а, пойдет речь сегодня, да, в потоке? Mm -hmm. Интересно, да, западу. А, о новых начинаниях. О новых начинаниях, новых идеях, а, новых мыслях. Вот я смотрю, да, два туза, туз Жезлов и туз Мечей. У меня вот прям энергия идет э, больше к тузу Жезлов, да, вот какому-то, не знаю, э, хочется сказать, для кого-то в душе весна наступила. Именно э, с точки зрения какой-то огненности, да, то есть любви к жизни, к подвижности. Такое ощущение, вот что-то внутри вас зажглось. Зажглось, и оно начинает как-то наполнять во что ли. Такое ощущение, что здесь вот прям вот хорошее такое настроение. Хорошее настроение. Вроде бы все получается, все ладится. Здесь удовольствие человек получает от, от, от момента здесь и сейчас, в котором а, он находится. Не идет 6 и 9 не знаю, с чем это связано, то ли это цифры, то ли это какие-то э, даты, ну вот э, ощущение радости, какой-то радость вы проживаете, возможно, приняли какое-то решение, возможно, что-то здесь отсекли, но вот здесь, скорее всего, вот прям чувство, как будто бы принято какого-то решения, да, и это вот, знаете, бывает, когда происходит исполнение желания. Вот здесь какое-то желание у вас то ли исполняется, то ли вы 100% уверены, что оно исполнится, и вот вы в предвкушении его материализации. То есть вы уже совершили какие-то действия, не знаю, может быть, что-то хотели купить, приобрели, купили, вот, и сейчас ждете доставки. Здесь речь идет о каких-то новых начинаниях, новых начинаниях, новых победах. Здесь такое чувство, что, вы знаете, ваши кураторы с тонкого плана, вот они как будто бы вам аплодируют. Аплодируют, а вы как маленький ребенок радуетесь прям. Улыбка на лице и хлопаете в ладоши, вы прям очень-очень рады. Что-то вы такое получили как будто бы вот вам дали то, что вы хотели. И это приносит вам какое-то какое удовлетворение, прям вот радость. Здесь об этом идет речь. Хорошо, а почему мне это показывают? Почему вы должны это знать? А здесь это вам показывает как какой некий такой урок обучения, чтобы вы знали, что то, что вы действительно хотите по-настоящему, вы это можете получить. Достаточно только верить. вы это получили не случайно. этому была проделана какая-то определенная работа, а потом вы это как будто бы как-то отпустили. и вот в тот момент, когда вы отпустили это, это начало осуществляться, это начало работать. Таким образом вас учат быть более уверенным с одной стороны в себе а с другой стороны, вот как будто бы не бросать, не бросать вот то, что вы действительно хотите. Здесь говорят о том, что если у вас в жизни что-то не получается, то это просто скорее всего, потому что вы бросаете это дело. Вам, если вы действительно что-то хотите, вам нужно доводить это до ума, вам нужно доводить, вот прям, здесь показывают человека сомнительного, который очень много сомневается в себе которые не, знаете, вот у вас приходят какие-то идеи, они, может быть, классные, загораетесь, и э, потом начинаете как-то сомневаться и бросаете, вам говорят, не, не бросай, если приходит идея, она приходит к вам не случайно, и э, не то, что она не случайно к вам приходит, она приходит к вам специально, только к вам, именно тогда, когда это уместно, то есть вам вообще не нужно, как будто бы говорят сомневаться. Вот пришла идея, сделай ее. Потому что а, они приходят, она просто так. Здесь настолько все, понимаете, если но здесь может быть не напрямую какое-то а, отношение это имеет а, к идее, а возможно как-то вот через эту идею вы начинаете ее реализовывать, и что-то другое открывается. А вы, прежде чем что-то сделать, вы хотите вот все продумать, все просчитать, а вам говорят, ну не надо этого делать, просто пришла какая-то мысль, идея, сделай ее. Потому что эм, здесь говорят о том, что вы как будто бы не знаете, насколько это все сплетено между собой хм, в жизни. И казалось бы, как говорится, пошел за хлебом, а встретил своего мужа, будущего мужа. Вот что-то такое. То есть настолько пути, они э, ну, вот, пересекаются, как некая такая сетка. И когда вы отказываетесь от какой-то идеи, у меня аж прям мурашки идут по телу, аж прям, э, да, такое ощущение, что, да, скажи, да, наконец-то такое вот, ощущение, что э, наконец-таки э, мы смогли вот прям достучаться до нее, либо до него, чтобы он нас услышал, потому что такое чувство, что вот вам об этом говорили много раз, а мне здесь еще показывают человека с таким характером, который все сам знает, который не прислушивается, да, вот, и знаки показывают и это, и вот он такой, знаете, вот упертый, нет, я не буду, я вот хочу вот так. А здесь им говорят, когда я говорю, под словом говорят, я имею в виду тонкий план. Я, и опять-таки я не слышу слышала звуков, я, это энергия. Я эту энергию стараюсь в слова передавать вам потому что здесь мне показывают человека-скептика, который безусловно имеет определенный дар, определенные способности, но вот этот вот его скептицизм, да, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны это является для него какой-то преградой, какой-то трудностью, сложностью. Здесь вот он как будто бы передают этот факел э, со знаниями, с идеями, и говорят, что вам не нужно его подвергать, э, иногда, когда надо передать какую-то информацию, скептицизму, даже если вас не воспримут э, всерьез, да, э, такое ощущение, что просто через вас передают какую-то информацию. Иногда идеи, которые вам даются, э, вы не знаю, может быть, должны они кому-то говорить, кому-то рассказывать, потому что это, возможно, не всегда вы это должны реализовать, но вот через вас как будто бы передают этот факел. Я не знаю, что это за факел, это может быть аллегория неких знаний либо некой такой эстафеты, то есть вам вот просто нужно передавать, может быть, кому-то что-то говорить, что-то рассказывать. Здесь такие моменты тоже может быть. А еще здесь может быть то, что у кого-то должна быть операция, какое-то хирургическое вмешательство. Все будет хорошо, не переживайте. Хорошо, есть еще что-то, что нам здесь показывают в потоке. Ну вот здесь, в общем, говорят про ваш характер, что вам нужно быть более уверенным. Более уверенным. В чем ваши сомнения? А мне показывают ваши сомнения, связаны с тем, что вы не хотите э, брать ответственность. В каком плане? Э, когда вам что-то говорят и надо сделать, то есть вам проще засомневаться, потому что вы знаете где-то неосознанно, что эти сомнения они приведут к бездействию. А вы не любите действовать. Вот, поэтому э, вы выбираете модель сомнений, потому что если вы будете уверены, то как будто вы знаете, вот вот эта вот уверенность, она вас э, вынуждает совершать какие-то действия. А вы почему-то не любите совершать действия. Не знаю, не, не очень. Вы предпочитаете больше как-то э, в голове активничать, размышлять, нежели э, в физическом мире. Здесь мне говорят, какая-то твердая рука, уверенная рука. Знаете, э, рука хорошего хирурга, который... Держит скальпель, и, знаете, у него руки не трясутся. Вот здесь какая-то такая рука воина мне показывает. Вот вы должны быть непоколебимы. Не знаю, к чему это, о чем это. Почему-то мне идет здесь сталь, да, сталь. Металл какой-то. Может быть, у кого-то есть, была операция, и либо в руке, меня, скорее всего, в ногах. В ногах есть какая-то сталь, какая-то железо. Здесь как подсказка идет, ее надо заменить. Долгое время она уже, и, возможно, вы оставляли, не знаю, как, что такое, надо заменить. Что еще? А вообще, в принципе, вас хвалят. Вас хвалят а, за тот путь, который вы прошли, причем здесь, знаете, так это напоминает картинку, когда а, мама идет... А, знаете так Держит ребенка за руку, а он как будто бы хочет высвободиться, да, э, капризничать, но при этом никуда не уходит от нее. Да. Потом его мама как будто бы э, руку отпускает, а он схватился за ее юбку и делает вид, что вот я хочу уйти, я такой независимый, и мне все, э, я сам, я все самостоятельный, но при этом держится за юбку своей матери, да, как будто, э, за поддержку, чтобы показать, что вот я могу, я могу, у меня все получится, а мама такая, идет рядом, улыбается, да, да, у тебя получится, конечно, ты большой мальчик, да, либо ты большая девочка, да, но при этом мама знает, что вот она контролирует эту ситуацию, но она готова отдать э, как-то э, правление, да, данной ситуации, потому что ребенку, в плане того, что вот как будто бы этому ребенку а, важно, важно ощутить у меня, собака ломится, а, важно ощутить а, как-то ну, уверенность, что ли, в себе. И поэтому а, здесь такое чувство, что а, высшая сила как будто бы а, поэтому вас хвалят. А, ну, знаете, на самом деле как будто бы это... А, не то чтобы их заслуга, а их помощь в каком-то важном деле. Вот, но а, вам хочется верить, что это вы. Это вы сделали. И вот они вот как, как родитель как-то вот, тешут ваше вот это вот самолюбие, да, а говоря, да, да, это ты, а, только, только продолжай делать, да, не важно, хочешь потешить свое эго, так потешивайте Бога, мы не против, главное, продолжать делать, то есть нам не важно, что, что и как ты больше себя вести, главное, вот именно продолжать делать то, что ты а, делаешь. Давайте посмотрим, может быть, еще что-то есть, помимо того, что я уже вижу. Да, ну, здесь страхи, девятка мечей, вот да, страхи какие-то. Вы преодолели какой-то свой страх, вы преодолели какой-то свой страх. Вот он как раз-таки связан с этой неуверенностью, то, что я говорю. Не знаю, может быть, здесь что-то было связано как-то с доверием, может быть, здесь вот кого-то отпустила. Может быть чувство вины было какое-то и вот как-то вас отпустило, может быть был какой-то страх, чего-то очень сильно боялись, это давний страх, это не сейчас, долгий страх, и вот вас Не именно страх, не фобия, а страх, как-то, ну вот полевчало здесь что-то, не знаю, что сделали, что вы такого сделали, я не могу понять, но, а, то есть здесь не показывают, потому что людей много, наверное, и не показывают какую-то конкретную ситуацию, а говорят о том, что, знаете, вот как-то человек, который получает удовлетворение от преодоления своего собственного какого-то страха. То, что вот вас очень долгое время мучило. И вот это вот как раз-таки оно и связано с реализацией, вот, вот это вот желание как-то. Не знаю, может быть, что-то хотели, но не получалось, боялись, были какие-то преграды. И тут вот вы преодолели. Не знаю, может быть, себя в чем-то преодолели. И получилось. И вот а, здесь вот об этом речь идет. Единички, я вас поздравляю! Я вас поздравляю! Так, а, переходим к позиции а, номер два. Не знаю, зачем, как ты взяла в руке. Но посмотрим, что у вас, что у вас сейчас, что нам хочет сказать поток, бантики, что за бантики, бантики, вроде бы не 1 сентября, но такое ощущение, что вот кто-то бантики завязывает, либо это ваше воспоминание детства, Прям два хвостика и бантики, белые бантики. Либо, может быть, кто-то, я не знаю, цветы здесь сделает, может, такой из ленты, либо вышивает как-то лентой. Вот Это идет не лента, лента бантики, лента лиловая. Какая-то такая шелковая. А... Георгиевская лента. Не знаю, почему. Что мне здесь хотят показать? какой-то праздник. Праздник. Что связано с этим праздником? Оператор. Праздник Победы. Здесь тоже будут какие-то победы? Сейчас посмотрим. Здесь есть какая-то задача, которую вам нужно решить. А, хочется сказать, какой-то геморрой, который вас уже достал. Какая-то проблема. Долго-долго вы думаете. Прям голова каменная, железная, чугунная. Если кто-то ездит на мотоцикле, будьте внимательны, одевайте шлем. Что-то такое железное тяжелое здесь идет. Не знаю, как ядро какое-то. В чем это? Как скипетр какой-то. Не знаю, ядро. Что с этим ядром не могу понять? Я просто чувствую, она какое-то вот металлическое, такое тяжелое, прям вот как чугунное что ли. И металлическая, даже чугунная. Как будто его выбросить надо. Знаете, как в олимпийских играх есть вот это вот, не диск, а ядро или как-то, чего там, шар этот, который бросает. Но такое ощущение, что его надо как-то выбросить. Может быть у кого-то операция, связанная как-то с онкозаболеванием, и надо вырезать. Какой-то вот, я не знаю, груз, какая-то тяжесть. Какая-то тяжесть. Здесь как будто бы говорят о том, что для того, чтобы вот вам как-то устаканиться, стабилизироваться, надо снять, сбросить лишний груз. То есть кому-то лишний вес надо сбросить. Вот от чего-то здесь надо избавиться. Цифра семь идет для кого-то. Семь и, и 2, если это важно. Не знаю, либо это дата, либо это какой-то вот период времени. Какие-то трудности у вас сейчас идут, потому что мне показывают какой-то лес такой, непроходимый темный лес, и вот какие-то преграды, вот как будто бы ветви вам вот в лицо, знаете, как корягует уже и где-то, и кровь идет, но вот вы все равно идете, идете, идете вперед. Что это за преграды, и почему они у вас есть, я не знаю, и куда вы идете куда вы идете? не знаете, как будто бы у кого-то вот прям есть какая-то обида, вот бывает иногда на кого-то обидишься либо какой то вот такое не знаю какая-то психологическая боль, какие-то переживания не очень хорошие. Вот ты выходишь как-то вот на улицу, даже не идет холод какой-то, ветер такой, может быть накрапывает дождь, и вот я не обращаю ни на кого внимания, ветер в лицо, и я вот иду как-то вот полностью погружен в свои какие-то вот эти вот негативные переживания. И я ничего не замечаю на своем пути. То есть я перехожу дорогу невнимательно, машины почему-то э -э, бибикают и э -э, кричат. Вот, а вы вот погружены в свое, вот что-то такое э -э, негативное, какая-то боль мне здесь идет. Причем, знаете, вот здесь вот как будто бы вот в предплечьях как-то сжимает, как-то вот, ну, ну, ломает, ломает кости. Может быть, у кого-то и ну, в силу погоды, да, там артриты какие-то начинается, боли в костях, а у кого-то вот прям вот физическая какая-то боль идет. Не могу понять, с чем она связана. И самое главное, я не могу понять, почему мне это показывают именно на вас. А, хотя а, я говорила о празднике, но вот почему-то мне здесь на императора мне показывают именно это. Какая-то ситуация, которую вы не принимаете. У меня, знаете, такое чувство тошноты. Неприязнь. Я не могу переварить. Может быть, какую-то новость вы получили, и она неприятная. Вам неприятна сама ситуация, вы не можете проживать проживать, я имею в виду на вкус. Это вот идет отторжение, непринятие. Тошнота, хочется избавиться от этого всего. Как алкогольным, когда а, токсикация какая-то такая, противная, мерзкая голова. Я не знаю, здесь вообще никакая ситуация не очень хорошая идет. Что, почему мне ее показывают? Есть, какая, в чем смысл здесь? В том, что надо избавиться. Чего надо избавиться? Не знаю, здесь именно избавиться. Не очиститься, а именно избавиться. Это может быть какой-то физический предмет, от которого вам нужно избавиться. Холод, какой-то темный, такое пальто человек одевает. Да? Это вот мужчина куда-то идет. Что-то не совсем поднимаю, что мне здесь хотят показать. А, конфликтная какая-то ситуация, да, король мечей. конфликтная какая-то ситуация. Может быть, она и была связана с каким-то праздником, с каким-то мероприятием, какое-то вот веселительное какое-то, может быть, мероприятие. Это что-то, что вас, возможно, напугало, либо собирает у вас силы. Нет, это вас не пугает, это забирает у вас силы. Есть какая-то ситуация, мне ее сейчас показывают в плане того, чтобы вы на нее обратили внимание и избавились, потому что это сосет вашу энергию. Вот я поняла. То есть это то, что забирает у вас жизненные силы. Эта ситуация, она забирает у вас силы. Еще, еще в принципе, да, в принципе то, что я и говорю. Это причина, почему вы бездействуете. Если в каких-то моментах, то есть не действуете, здесь ситуация это то, что у вас забирает, забирает ваши силы. Такое ощущение, что, не знаю, есть какой-то вампиризм не могу понять, как-то на энергетическом уровне есть какой-то ваперизм, кто-то вами питается. Ну, то есть это может быть какая-то ситуация, которую вы прожили, либо что-то такое, да, на тонком плане, либо в физическом мире, как э, какой-то человек, но, ну, скорее всего. Причем, знаете, этот человек, он неосознанно, просто была какая-то ситуация с этим человеком, он как будто бы косвенно имеет к вам отношение. Ну вот. Здесь уходит утечка, утечка энергии, поэтому мне здесь говорят, что вы обратили на это внимание и восстановились, потому что здесь вот прям такое, такая большая какая-то пробоина и вот прям ну, такое, я не знаю, как мазут, как черное такое, что-то вязкое, как смола, что-то такое вот выходит, вот выходит прям из вас, вот это вот все течет такое, знаете, иногда бывает когда а, кровь, одна, я не помню, а, венозная и артериальная, одна красная, а другая вот именно темная. Вот здесь вот прям черная, как будто бы вот, а, какой то сгустки, может быть, отношения с каким-то родственным человеком, с близким вам человеком, что-то здесь такое. Здесь вам просто нужно почистить вот эту вот энергию, перестать Здесь даже не в мыслях, а здесь что-то такое реально произошло. И вот от этого надо избавиться. Не знаю, не могу я вам сказать здесь четко, потому что я сейчас не читаю карты, я читаю поток, а мне не показывает конкретно, мне показывает просто, вы знаете, как метафору чего-то такого не очень приятного, не очень комфортного. Поэтому я стараюсь это описать, как, как получается, более подробно, чтобы вы поняли, о чем здесь идет речь. Какая-то вот чугунная голова, непробиваемая. Может быть, вы с кем-то кому-то что-то хотите говорить, говорить, там, говорите, а он непробиваемый человек, у вас как будто вы не слышите. это забирает у вас энергию. Потому что вам почему-то важно сказать, вот пробить вот эту вот голову вот чугунную. Не знаю, хочется сказать, прям, прям меня, да, вот кто-то трясет кого-то, а человек, он ну как будто вот, он не с вами, он не, не включен в вас, он вас не слышит. Я вот почему-то очень важно что-то ему сказать, что-то... Ну, это вот, видимо, ради его какого-то блага, либо ради блага чего-то. Но то, что касается вас косвенно, но это важно. Ну, я не знаю, например, расстались и разошлись с мужем, и там по поводу ребенка очень важно что-то сказать, а человек вас не слышит, там не знаю, помощь возможно нужна какая-то ребенку, либо что-то нужно, но это такое вот экстренное, а, а человек вас не слышит, либо вот, вот такое ощущение, что вот кто-то кому-то звонит и говорит возьми трубку, возьми трубку, а человек не берет, то есть вот что-то такое очень важное и не получается вот это вот а, Здесь такое ощущение, знаете, время идет. Время идет. Время пошло. И вам надо успеть. Вам надо что-то быстро сделать. Здесь прям очень-очень критичная какая-то ситуация. Время идет. Как ела такая, знаете. Крутится игрушка. Была вот это вот детство ела. Крутится, крутится. Время идет. Не знаю, как-то так, твой пишите свою обратную связь. Когда я работаю в потоке, я не, вообще ничего не понимаю. Поэтому я надеюсь, что то, что я вам говорю, ну, во-первых, я не очень хочу, чтобы кого-то огорчать, обжать, я вообще не люблю передавать какие-то негативные э, информации, когда просят поток, да, расклад в потоке. Вот, вот он поток, он такой. Это интуитивная щитка. Хорошо. Позиция номер три, зеленый камешки. Я уже боюсь, вдруг опять что-нибудь такое негативное будет. А -а -а, негативное. Мне здесь хорошо, здесь стройки, кирпичи, что-то строят. Работа кипит, кирпичи, какая-то стройка, что-то... Выкладка очень много людей, а как-то сообща, что-то делаешь, что-то строит. Прям такая активность здесь. Наш паровоз, да, вот эта вот песня, да? Наш паровоз вперед летит. Кому остановка. остановку. Такое ощущение, как, я не знаю, коммуна какой-то, какая-то коммуна, что-то строите. Что-то сообща вместе создаете. Почему не не знаю. А работа кипит, знаете, так жарко, жарко. Может быть у кого-то, знаете, да, период ну, женщин климакса и вот прям в жар бросает. Очень часто бросает в жар. Вот. А так в принципе показывает что кто-то прям работает, знаете, вот в поте лица. Чем же вы так работаете? чем же так работаете? Прям так упорно, усердно. Это может быть для кого-то профессия, но каким-то делом вы работаете. Чтобы мне жарко стало. Так, что еще здесь есть? Помимо работы. Ну, не знаю, собаки лают. Собаки лают радость, как-то дети играют. Так, какой-то вот э, семейный какие-то выходные э, праздник. Белая собака какая-то с пятнами. Такая небольшая белая собака. Она прыгает. Прям радуется. Дети смеются, кричат так шумно, очень шумно. Голоса очень много, много людей. Э, не знаю, какие-то э, выходные, либо какой-то... Ну, это не вечер, это, это день, и люди здесь радуются, как-то собрали, знаете, вот собаки, они же реагируют на эмоции людей, так ощущение, что вот много людей прибывает, прибывает, и, ну, прям, <смех> собака переполнена эмоциями, гавкает на радость, и здесь еще и дети бегают, вот. но это не праздник, это не день рождения, это не праздники, это вот, я не знаю, просто люди собираются, не знаю, зачем, для чего, но это день. Почему мне это показывает? Потому что так интересный момент, да? Показывают какие-то фрагменты? Не поясняю, что показываю, зачем показываю, что я должна вам передать. Не пойму. Он сейчас меня ругает, говорит. Ты говори. Не надо тебе думать, ты говори. Они уже разберутся. Хорошо. Шестерка и тройка. Вот вам даются... Нет, поправка. Единица. Хорошо. Единица сейчас, говорит, не выдумывай, не говори как есть, хорошо. Что-то меня на вас ругают, не знаю почему. То есть не надо говорить, да, говори, говори то, что мы передаем. Хорошо. Не молодая, ну, то есть я имею в виду старше 30. Какая-то такая романтичность присутствует у людей. Женщина понимает внимание и понимает, что вот она нравится мужчине, вот, но вслух это как-то вот не озвучивается о том, что у него есть какие-то чувства к ней. Прям человек, который стремится как-то заботиться об этой женщине. Ему нравится. И она такая тоже молчаливая, немножко застенчивая. Ну, как-то вот. не, не привыкла она к такому вниманию э, мужчины. Он ей нравится, здесь какая-то вот взаимность присутствует. Эти люди встречаются. Они еще не в отношениях, но э, знаки внимания здесь друг другу показывают. Вот он делает для нее что-то, что ранее для нее мужчины не делали. Напишите мне в комментариях, кого это касается, что это. Вот что-то есть в этом мужчине, у меня сегодня во всех позициях мурашки, есть что-то в этом мужчине, что такое, знаете, что такое необычное с ее точки зрения. вот Такое ощущение, что все мужики, как мужики, а он какой-то вот не такой, а с хорошей точки зрения, то есть он как-то вот себя ведет, а, хорошо, я не знаю, то ли внимание как-то удивляет, то ли внимательный, то ли заботливый, то ли а, тактичный, то ли вежливый. Вот что-то, что этого человека выделяет. Здесь у него такие... коричневые волосы такие шерничные почему-то говорят не знаю но они и не коричневые но и не блондин что такое светленько почему-то носит плащ такой удивительно не пальто не беджа какой-то плащ вот не говорят о том что а, у них все будет хорошо то есть если вы являетесь либо мужчиной в этой баре, да, либо женщиной, не переживайте, все будет хорошо. Он говорит, ну, позаботится о тебе. А для кого-то то, что я сейчас описала, это как будто бы вот ваше воспоминание. Воспоминание. Когда-то в прошлом это было. кто сейчас прям плачет, вспоминает и плачет. что есть еще что-то дорога какая-то дорога кто-то куда-то хочет поехать причем эта дорога связанная с самолетом да какая-то командировка если вы переживаете здесь тоже все хорошо будет не надо переживать все хорошо пройдет этой командировки Здесь почему-то мужчина, касается мужчины, мужчина переживает, и, потому что он не хочет кого-то оставлять, вот откуда он уезжает, он не хочет там оставлять человека как-то, но вынужден, вынужден куда-то лететь. Здесь мужчина с каким-то а, кейсом, вот с, с сумкой, да, вот этой вот, с ручкой, это не дипломат, а какая-то вот... Кейс, какая-то сумка такая. Не знаю, может быть там лаптук находится. что-то такое. Это профессиональная какая-то поездка, потому что он официально одет, здесь мужчина в пиджаке. И вот он как будто бы говорит, я вынужден поехать, я приеду. Что-то его тревожит в этой поездке. Не знаю, какая-то сделка, какой-то договор, что-то его здесь тревожит. Какая-то операция здесь может быть. Тоже для кого-то. Как пройдет операция. Операция, я имею в виду дело, либо это хирургическое какое-то вмешательство. как пройдет сделка тоже здесь такой тоже может быть да, то есть человек едет вот как-то по работе по профессии еще что-то есть М -м -м. Ну, здесь показывают людей которые э, занимаются творчеством да э, художеством иконы рисуют. Я просто вижу какой-то, какая-то студия, как, знаете, студия изобразительного искусства. Э -э, либо скульптуры делает, либо рисует. Ну, как-то здесь профессионально достаточно. Это не хобби, это не дома, а как-то вот профессионально здесь люди занимаются. Какой-то серьезный подход, изучает эту тему. На четыре, говорят, все свершится, на четыре, либо на девять. Для вас произойдет все на четыре, либо на 9. Кто собрался на охоту, говорят, не надо ехать, не езжайте на охоту. Последняя карта, может быть, мне еще что-то что покажет. Солнце. Получайте знания. Какие-то знания. Что за знания вам надо получить? Ну, здесь идет, скорее всего, для а, практиков, которые вот как-то занимаются местицизмом. Здесь не ритуалы, здесь какая-то вот практика, здесь свет. Здесь очень много света. Я не знаю, может быть, это не с медитацией как-то связано. Здесь иди на свет. Здесь вам говорят просто иди на свет. Что-то в этом свете есть такого особенного, что вам либо передадут эти знания, либо вам нужно получить, либо то, что вы ищете, это как-то связано со светом. Свет не солнечный, свет белый. Что-то с этим белым светом связано. Опять у кого-то так, знаете, вот какая-то не палата, а вот о, хирургические вот эти вот свет бывает, там много каких-то э -э -э, прожекторов, вот этих лампочек такая. Что-то такое мне идет. Какая-то. Ладно, хирургическая, не знаю, что-то связано. Что-то связано. Либо кому-то важно получить знания о прошлых воплощениях. Либо кто-то входит здесь вот именно, не знаю, гипноз, что-то связано с перевоплощением души, что-то связано со светом. То есть там как будто вот душа идет на свет. Там ответы. Какие-то ответы кому-то надо. И вот вы получите их через свет. Прям очень много света. Ничего там нет. Ну, то есть, нету предмета. Это какой-то вот, не знаю, какой-то план, в котором есть только свет. И вот вам туда зачем-то надо. Получите оттуда какие-то какие знания. Либо здесь подсказка идет о том, что вы должны выбрать светлый путь. Либо стремиться к чему-то светлому, либо повышать как-то свои вибрации, либо стать светом. Здесь по-разному. Ну там так хорошо. Так хорошо. Кто-то, вот кому-то из вас э, очень важно получить какую-то информацию от человека, который умер. Либо здесь передают информацию от человека, который умер. Скорее всего, это женщина, какая-то бабушка. Бабушка. Ну, то есть женщина умерла в во... зрелом возрасте. с не молодая. Здесь какая-то бабушка, что-то она передает, какую-то информацию. Во сне, почему-то во сне. Причем тот, кто получает эту информацию, сейчас тот, кто смотрит, это девушка молодая. Молодая девушка ей, ей передает, эта бабушка передает какую-то информацию, что она руками машет не ему понять, чего она хочет. Она говорит: дурында платок одевай". Какой платок? Куда его одевать? Не знаю. На голову, на голову, говорит, повязывай. Какой платок? Зачем? на голову, не знаю, что-то такое. Может быть, раньше она вот такая говорила, когда вы были маленькими. Уши, говорит, застудишь, береги свои уши. Уши. И не надо тебе красить этой помадой, да, что-то такое про помаду говорит. Как будто бы ругает. И так, говорит, у меня, красавица, зачем тебе надо? Потому что, наверное, помада такая яркая, что такое она говорит. Ну, в общем, она пришла с любовью нам. Да, то есть так, так хочется ей прям вот что-то вам передать. то что вот она вот вас очень-очень сильно любит. Вот она заботится. Причем, знаете, такая, такая вот прям женщина, которая как какая-то курица-наседка. Вот она так, так волнуется, так переживает. Ну вот, ну вот как ты без меня, да? Что-то такое. Ведь, видимо, она и при жизни была так. Ну вот не будет меня, да, она говорит, не будет меня. Ну как ты будешь без меня? Ну вот кто будет о тебе заботиться? Ну ты совсем не ешь ничего. Ну посмотри, какая ты худая. Ну, что это такое? То есть она вот прям такая-такая заботливая, такая вот столько от нее любви, столько вот прям хочется обнять, такая вот прям переживается. Она вас любит. Она вас любит, и она... Эм... Она, к сожалению, не может вам помочь ничем. Вот единственное, что вот она просто вас любит. И она по какой-то причине, такое ощущение, что вот есть какая-то завеса. Ну, то есть она не может выйти с вами на контакт. И вот она как будто бы по одной стороне берега бегает, да, какая-то курица на сетке. Что-то что-то говорит, а вот между вами река и другая сторона, и на ней вы стоите. И вот она как будто бы хочет что-то вам сказать, и не получается. Но она очень вас любит. Не знаю, для кого то эта информация была очень важной. Не плачь, там как не плачь, не плачь. Я ее люблю. Хорошо. Так, на этом все. На этом поток завершил. Все. А -а -а, пишите пишите. Знаете, на самом деле я... Пишите комментарии. Я хочу сказать, что наверное в следующий раз, когда я буду делать поток, я не буду говорить позиции. Я не буду говорить в камешке. Я просто буду говорить разные ситуации, чтобы вы сами услышали. Я понимаю, что видео, наверное, будет большим и придется как-то вот все. Слышать все. Но мне кажется, это не совсем корректно. Опять ругают, говорят, нет, делай, как делал ладно. <смех> не дают мне, <смех> не дают. Вот, когда находишься в потоке, всегда есть как, какое-то влияние, да, которое делай, как делаешь. и причем еще раз скажу, я не слышу голоса, я не вижу э, картинки. Все, что я говорю, это энергия, которая проходит через меня, и она как будто бы вот распаковывается переводят вот эту вот энергию на язык каких-то образов, звуков, либо еще что-то. То есть вот то, что я вам говорю, то, что я вижу, я слышу, на самом деле внутри меня это энергия. Ну, то есть это, как бы сказать, это просто ощущение. Все. А у него нету формы, у него нету звуков, у него нету цвета, у него нету энергии, формы, ничего. И вот как, знаете, как яснознание, да, ты просто знаешь. Откуда, что? И вот это вот просто знаешь, это вот то, что я вам говорю. А что, как, почему? Здесь, ну, то есть это не звуки, я еще раз скажу, не картинки, не вкусы, не, не запахи. Это вот просто какая-то информация, но я не знаю, каким образом она приобретает форму. Вот. Поэтому, когда я говорю, что вот мне что-то говорят, либо хвалят, это, это внутри меня какое-то знание. То есть я... Хотя вот здесь вот я чувствую присутствие да, ну, какой-то энергии, да, какой-то силы. Вот. Причем в этот раз пришло не одно. Ну То есть присутствие есть. Я даже не знаю, как это назвать сущности, несущности, а, сила, не сила. Ну, вот. если, бы, если бы это были люди, вот так давайте я скажу. Их вышла, группа. Да, их вышла группа. Хорошо. А на этом мы с вами завершаем. Я хочу вас поблагодарить за ваше внимание, за то, что вы слушаете то, что я говорю. Дай бог, чтобы вы понимали то, что я говорю. Потому что вот, у меня действительно возникает в потоке сомнения. Да? Это вот показатель того, что это, по крайней мере, я не придумываю, потому что ну, вот, я до такого бы, наверное, не додумалась. Для меня это важно, я всегда сомневаюсь. Я всегда сомневаюсь. И, наверное, есть какая-то ценность в этих сомнениях, да, что это, это, это, это не бред. Ладно. А, прощаюсь с вами, желаю вам всего самого наилучшего, прекрасной вам недели, а солнечной, у кого-то уже прохладно, а у кого-то может быть холодно. Делюсь с вами своим а, солнышком. Вот, у нас сегодня 32. Поэтому, всего самого наилучшего, светите, светите, улыбайтесь, будьте счастливы, будьте здоровы, будьте и живите в добре, в доброте, в свете. До следующих раскладов всем.